Разговор по чесноку на радио ЮФМ Добрый вечер. В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацемаер. Религиозная тематика сегодня в России, да и во всем мире, стала одной из самых главных. В свете последних событий на земном шаре религиозные мировоззрения разных людей играют чуть ли не самую значимую роль. И в первую очередь это касается тоталитарных сект. И сегодня мы будем говорить о религиозной ситуации в России и конкретно в Татарстане. О новых религиозных движениях, об их опасности для общества, семьи и человека расскажет гость нашей программы, заведующая кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктор философских наук Лариса Астахова. Здравствуйте, Лариса Сергеевна. Здравствуйте. Приведу одну цитату. «Хочешь быстро заработать миллион долларов – создай собственную религию». Это сказал основатель Центра саентологии Рональд Хаббард. Скажите, в чем вы видите сегодня основные риски существования в нашей стране разных течений, которые позиционируют себя как религиозные секты, как церкви, как религиозное движение? <связь> ну, а, отвечая на этот вопрос, могу сказать две вещи. Первое сразу. А то, что э, Рон Хаббард э, сказал эту фразу, достоверно неизвестно. Это в э, Википедии указано, да, у нас это достаточно много распространено в, в сети. Но, скажем так, когда я э, знакомилась с работами Хаббарда, я не встретила пока этой цитаты. Другое дело, что, возможно, она и не написана где-то в тексте, ее говорят те, кто присутствовал при этом. Но в данном случае я не могу сказать, что это ему принадлежит. Хотя, в принципе, действительно, именно применительно к к основателю церкви саентологии. Этот э, пример, эта фраза приписывается, и в связи с этим ее называют коммерческим культом. Ну, достаточно распространено раз, раз, разнообразные клише, которые к ней, ярлыки, которые к ней привешивают. Да? А, другое дело, что вообще вот, проблема связана с существованием там, сект, церквей, новых организаций. А, это для начала проблема названия. Да? То есть когда мы говорим тоталитарная секта, термин достаточно известной в журналистской среде, но, предположим, я как религиовед этим термином не пользуюсь. Я и могу воспользоваться в сугубо религиовиче... узкой религиоведческой тусовке, и в моей среде религиоведы поймут, о чем я говорю. Существует так называемая классификация Вебера-Трюльча, согласно которой существуют церкви, существуют деноминации, существуют секты, существуют культы. Вот в рамках этого, этой классификации я могу воспользоваться этим термином. Но в том ключе, как это это было растиражировано, скажем, в 90-е годы, да, я не совсем согласна с тем, что можно на телевидении это использовать, да. Это не совсем верно, хотя бы потому, что этого термина нет в законодательстве, и, соответственно, в принципе, коннотации, которые в связи с ним возникают и существуют, они, естественно, обижают тех людей, которые принадлежат к новым религиозным движениям и, не, скажем так, никакой деструктивностью их организации не обладает. То есть у нас просто распространено, если, скажем так, одна паршивая овца, которая всегда видна в стаде, каким-то образом запятнала религиозную организацию, начинаем считать ее всю опасной, деструктивной и так далее. Но ведь в поддержке и в медицине, в во враче нуждаются, в духовном враче, коим является религия, нуждаются в первую очередь больные, а не здоровые. Да? Именно такие люди идут иногда лечить себя, ну, как сказать, лечить свое собственное мировоззрение, попытаться выстроить свою собственную жизнь. И вот когда они обращаются в такие организации, там могут быть разные люди, принимают всех, ну и, соответственно, когда случается какая-то опасность или какой-то э, случается срыв, э, нельзя говорить, что вся организация плохая. Это не совсем корректно, наверное, да? Вот. Другое дело, что действительно э, популярность и, скажем так, э, активное развитие вот этой нового типа религиозности привело к тому, что появилось э, и большое количество различных э, преступлений, э, проблем. Но если мы посмотрим их статистически, мы выясним, что примерно, наверное, преступников и грешников примерно одинаково в любой религиозной системе, вот. просто действительно это, эта опасность она становится более заметной именно в силу своей нетрадиционности, ни, ни типичности, и поэтому этим, именно за ними внимание общества на них сосредоточено в большей степени. Ну вот, например, я приведу еще одну цитату. Это mm -hmm. знаменитый религиовед наш, российский Александр Дворкин, сказал, люди из новых религиозных организаций – это прекрасный материал для террористической деятельности. Mm -hmm. И примерно подобное я слышала в одном из ваших выступлений. Mm -hmm. Прокомментируйте тогда эту фразу. А, ну, в принципе, действительно, ситуация складывается каким образом? А... Религия, она, ну-ка, скажем так, человек, который приходит в религиозную систему уже во взрослом возрасте, не с детства, не воспитан в ней, а который пытается выстроить свое новое мировоззрение, решить какие-то свои собственные проблемы, мировоззренческие, духовные, пытается э, совершенствоваться определенным образом. Он э, приходит в организацию, в любую организацию, будь это Русская Православная Церковь или будь это Церковь Синтологии, он придет в нее со своим багажом, с тем, что у него есть. А для того, чтобы ему перестроиться, ему в некотором роде нужно разрушить то, что у него было. То есть он снимает, как бы уничтожает весь... То есть вот тут происходит тот самый процесс деконструкции, да, отчасти то, что мы называем деструктивностью. Мы разрушаем, то есть получается, что э, любая религиозная организация разрушает для начала некоторые барьеры, которые у человека есть. Потом на следующем этапе человек выстраивает другую систему, этически новую систему, новую систему взаимодействия с другими людьми, новую систему а, собственного мировоззрения, ну скажем так, расставление приоритетов и так Новая далее. Новая мораль может Новая быть Новая мораль, отношения да. Отношения в семье, например, я знаю, что те же самые саентологи, они а, как бы, я не могу сказать, культивируют, но mm -hmm. они говорят, что церковь превыше семьи, скажем. Ну если нужно они, от они ну семьи, если то... будет вопрос выбора. Да, то есть если твой партнер не понимает твоих стремлений, ну, в принципе, это, наверное, в любой организации, да, когда человек разделяет какое-то стремление, он приходит в какую-то организацию, он пытается улучшить своего партнера так, как он уже увидел вот это будущее, а партнер не хочет развиваться. Конечно, в результате у человека может получиться выбор. Либо ты со мной либо я в церкви, но без тебя, или разрушаться. Да, здесь еще вопрос. Здесь что вопрос. И, И вот в человеком. определенный момент человек действительно остается. Вот если что-то происходит, человек с разрушенным предварительным вот этим базисом, но не с выстроенной надстройкой, может оказаться в ситуации, когда другой человек вот уже, скажем так. Друг, какая-то другая система мировоззрения перехватывает его вот в этом невыстроенном состоянии. И вот такой человек может пойти в любую организацию, самую разнообразную, террористическую, он может допустить преступную. насилие. Да, то есть для него насилие может пониматься как благо. У него разрушен базис, а надстройка невыстроена. То есть люди, которые попадают в эти новые религиозные движения, так скажем, понятно, что в церковь идут люди с проблемой, угу. может быть, травмированные, даже и так далее, но они лобильные, они гибкие, их очень легко, ими может быть легче манипулировать. У них принято решение, у них проблема. Вот, то есть, когда проблема в наличии, действительно, на ней выстроить вот эту вот любую надстройку можно. То есть, если, если человек э, попал, скажем так, к достойному учителю и к человеку нравственному, то, слава богу, тут замечательно все, да? Человек просто решит какие-то проблемы и действительно будет развиваться, он будет своим в общении, у него повысится социальность, и все чудесно. Но может получиться как раз и обратное, что человек за он может попасть к учителю который считает что на самом деле мы наш новый мир построим <связать> и, и в этом случае мы попадаем на те самые террористические акты на разрушение и так далее ну вот одно из разрушений конкретно разрушение жизни человеческой семьи к сожалению печальный наш город печально недавно произошло событие о котором mm -hmm. узнала вся россия достаточно быстро в казани приехал в Казань приехал берт хеллингер известный так называемыми расстановками по хеллингеру и опять-таки в Казань приехали мать и сын э, Соснины, сын mm -hmm. известного олигарха Игоря Соснина. И мальчик зверский убил свою мать в Корстане, в отеле. Mm -hmm. Вот опять-таки связано с именем очередной очередное новое новой религиозной движения Бертом Хеллингером. И, насколько я знаю, именно Казань уже второй раз за год, он не раз был в Казани раньше, но в марте приезжал этот Берт Хеллингер, и сейчас приезжает, приезжает в декабре Берт Хеллингер здесь свой 90-летний юбилей. И почему именно Казань он выбирает, и почему именно в Казани собираются все эти люди, которые поклоняются ему, целуют руки и так далее. Mm -hmm. вот как вы оцениваете ситуацию конкретно в Татарстане, в общем, в нашем городе, где две традиционные религии всегда mm -hmm. очень мирно существовали, и все были, в общем-то, этим довольны. Ну, Татарстан вообще в некотором, в некотором роде уникальное, уникальное пространство. Дело в том, что, скажем так, вообще для России уникальное пространство. Прежде всего, тем самым достаточно длительным, многовековым уже периодом толерантности и сосуществования. То есть вот это полирелигиозность, наличие минимум двух религий, научило нас немножечко пытаться слушать соседа. За много лет мы научились Учились, э, не смотреть на человека другой религиозной принадлежности, как на человека другого, скажем так, как на чужого. То есть для любой религии нормально замыкаться в себе, и э, для любой для любой религии нормально защищать свое право на существование. То есть мы и чужие. Но как, конкретно в Татарстане получилось так, что вот это вот инаковость, она не понимается как вражескость. Да? Это то уникальная есть, у ситуация в мире, по-моему, да. В мире очень не мало нет. таких очень, мест. Очень мало, когда настолько да. по-доброму соседствуют две религии. И да. мы столкнулись с тем, что вот, плюс у нас не просто две, то есть у нас достаточно давно существует лютерания, опять же, несколько сотен лет. У нас и достаточно очень. мягкое отношение к, достат к большому количеству религий. И поэтому в определенный момент и те организации, которые мы называем новыми религиозными, они вошли вот в эту конфессиональную, в эту карту, скажем так, Татарстана очень легко. У нас сложилась ситуация, когда даже достаточно радикально настроенные организации, которые в Татарстане в свое время там, подвергали в 90-е годы судебным исками, то есть известно, что за ними их контролировали и пытались каким-то образом, ну не если не закрыть, то хотя бы привести к порядку. Сегодня они не просто вполне законопослушные, они совершенно, скажем так, изменились, именно вот в этой, они не стали столь закрыты, они открылись обществу поняли что здесь никого не будут гнать никого не будут изгонять может быть в силу вот этой вот мягкости скажем так пространства толерантности татарстан скажем стал точкой в которую стали переезжать многие группы из мест ну предположим та же украина места военных действий Религиозные группы а, ищут место, где бы им остаться, оказаться. И Татарстан принял достаточно многие потоки. Это стало заметно еще до о, периода Майдана. Вот э, в некотором роде, возможно, я бы объяснила то, что Хеллингеры избрали именно Казань точкой такого активного достаточно э, активной жизни, да, здесь, это вот, наверное, в этом дело. Хотя здесь есть поправка, ну, пока еще, скажем, классифицировать Хеллингера как новый религиозное движение достаточно сложно. Э, я не могу сказать, что владею полной информацией, я бы пока назвала это, отнесла бы это к психологическим культам или так, к квазирелигиозной системам, то есть отдельные признаки религиозности там присутствуют, наверное, но надо смотреть глубже. Вот. Но с другой стороны, здесь есть еще один момент, который очень привлекателен для Татарстана с его растущей инфраструктурой, с универсиадой. Нам приятно, что к нам едут большие группы, бизнес-тренеры и так далее. И мы возможно, чуть-чуть облегчили для них, э, ну, скажем так, планку критичности. Мне кажется, что здесь необходимо э, вот эту планку повысить и э, понимать, что деньги, которые льются в тот или иной регион э, вслед за вот этими организациями, это не всегда хорошо. Они за собой везут не только деньги, но они везут и проблемы, которые их могут сопровождать. Ну и вот яркий пример. Да. Хуже, по-моему, сложно возможно, себе представить, да. да. А у нас уже на очереди несколько еще гуру из различных организаций и новых религиозных движений, которые просят разрешения провести в Казани именно большие свои семинары, встречи да? и семинары, да. Естественно, что сейчас уже, я так понимаю, что исполнительный комитет будет заниматься нашей исполком, и наши исполкомы, наши вообще органы исполнительной власти будут контролировать это теперь гораздо жестче. Ну, и так, может быть, должно быть. Может быть, это и возможно, нужно. Да, потому что... Возможно, да. Возможно, да. Да. Какие-то границы. <смех> Я хочу э, вспомнить о том, что буквально вот в конце ноября этого года Московский городской суд принял решение о самоликвидации. О ликвидации? О лик... mm -hmm. Да, mm -hmm. о ликвидации mm -hmm. саентологической церкви Москвы. Mm -hmm. То есть саентологи, вот конкретно это Хабарт э, и огромная, в общем-то, церковь на территории России, mm -hmm. они практически в каждом большом городе существуют. Mm -hmm. Ликвидирована. В mm -hmm. Москве она ликвидирована. Mm -hmm. И я знаю, что вы принимали участие в этом судебном процессе очень активное. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот то, что вы сделали связанная с ликвидацией сантеологов в Москве? Ну, вообще ситуация была очень... Это, это очень долгий процесс, он не один, он на самом деле состоит из серии процессов. И связан был с тем, что Министерство юстиции Российской Федерации отказывалось перерегистрировать устав сантеологической церкви в Москве в связи с рядом нарушений. Основные нарушения были связаны с тем, что в... То есть я не буду говорить о бизнес-проектах, потому что я в них... Ну, я не юрист и не экономист, да, и это как бы ну, не моя стезя. Вот, я буду говорить сугубо о религиозных вопросах. То есть основные претензии, которые по этой части были, заключались в том, что церковь саентологии города Москва, во всяком случае, по ее уставу шла речь, нарушает права верующих, нарушает права, ну, скажем так, и свободы и совести, для всех граждан конституционной подвержены, скажем так, или исполняющих Конституцию Российской Федерации, да, для граждан Российской Федерации, а, в связи с брендированием и накладыванием товарных знаков на ряд э, знаков, ритуалов и слов. То есть саентологи это что-то между религиозным мировоззрением, бизнес-проектом, товарным знаком, то есть это ну, такая во коммерция. Многие понимают это именно таким образом, я бы сказала немножко по-другому. То есть получается, что если какой-то человек хочет исповедовать э, саентологию, он читал Хаббарда, предположим, да, он проникся, он хочет считать себя саентологом, он не может считать себя саентологом. То есть человек не может зарегистрировать, например, религиозную группу в, в городе Казани, а, если он не вступил в определенные права, то есть... Как бы в определен... должно вступить в действие законодательство о товарных знаках в этом случае, авторские права, они принадлежат определенной организации, и это не Саентологическая церковь Москвы, как вы догадываетесь. Да? То есть, строго говоря, если человек скажет, я исповедую Саентологию прилюдно, это тоже может быть обременено для него определенными последствиями, потому что слово Саентология есть товарный знак. А мы это? не можем его использовать, мы не можем писать, например, его, значит, на страничке у себя, там, предположим, в социальной сети. Строго говоря, даже это может как бы быть рассмотрено. Получается, что я предположила... Я знала, что гипотетически это может быть, и слышала что-то об этом, но когда я читала э, устав, и когда я смотрела э, вот эти вот законы по... Э, все, что связано с... Какие, какие именно ритуалы, э, обряды и знаки э, являются брендами, я поняла, что, в принципе, гипотетически... Без э, вступания в отношения с определенной церковью человек не может быть саентологом. Вот. Ну, проведя такую же аналогию, то есть получается, что человек не может открыть э, церковь или мечеть э, вот там, в некой деревушке. То, что мы сейчас видим достаточно часто. Да? Жители деревни, предположим, собрались, отстроили храм, э, либо отправили кого-то из своих же жителей учиться на священника. Да? Либо, ну, то есть они создали организацию. Вот. Это возможно, это допустимо. Мы можем нарисовать там у себя на страничке ВКонтакте крест, да? и это допустимо. А саентологам это не разумеется? А разоч... саентологам, строго говоря, нет, потому что у них авторские права, они фиксируют не только... Цель у них какая? Сохранение технологии. То есть что любой человек, просто так использующий это, он может нарушить технологию. Но здесь, получается, обратное. Любой человек не может исповедовать сиентологию. он обязан прийти в церковь. А когда... Ну, а сами понимаете, товарный знак, он предполагает определенные финансовые отношения. Мы за это должны платить. Насколько я знаю, вступление в Америке, это тоже я почитала в интернете, вступление в церковь сиентологии, стоит порядка 35 тысяч долларов. Хотя эта сумма спорная. Вот как я поняла и узнала, благодаря вашей экспертизе, саентологи Москвы конкретно были лишены статуса, религиозного движения и таким образом они были лишены возможности не платить налоги то есть mm. сейчас они вынуждены mm. они обязаны платить налоги как Финансовые ну, Сейчас как... они, если они... Если, все будет зависеть от того, как они будут регистрироваться далее. да, То есть если они будут зарегистрированы как коммерческая организация, они будут налоги платить и будут платить свои, ну, из, от своей деятельности. Это уже вступит другой, другой эксперт в данном случае в действие. Да? вот. Я не знаю, в какую они, как говорится, какое решение они примут в конце концов, но важно что? Важен тот факт, что, строго говоря, сентология как религия, она не запрещена на территории страны. То есть запрет на деятельность конкретной организации не перекрывает деятельность огромного количества дианетических центров по всей стране. Вот. И они, то есть это центры дианетики, они не являются церквями, не религиозной организации, Огромное количество религиозных групп синтологических по всей стране. То есть все равно исповедовать синтологию можно, Реализовывать практики можно, никакого запрета или гонения нет. Сейчас речь идет только о том, что церковь должна определиться, что ей делать с противоречием, который есть в ее внутренних как бы, установленных документах и с законодательством Российской Федерации. Если они эти вопросы решат... Все, проблема снимется. Если они примут решение и определятся все-таки, коммерческая они а организация э, или э, религиозная, и будут настаивать на своем, опять же, вопрос будет решен либо в ту, или в другую сторону. То есть здесь их уже отношения связаны с судом. Моя роль в этом была достаточно проста, то есть это была одна экспертиза, Которая принимала, ну как бы она была своего рода компромиссом, на который пошел суд, потому что э, церковь синтологии представила определенное количество экспертиз на свою деятельность, как они считали возможным и допустимым. Минюст представил решение государственного экспертного совета. Вот, и э, как бы решая между весом той и той, суд в конце концов, был, принял решение, что использовать или обращаться к экспертам, э, предложенным, предлагаемым церковью не совсем корректно, поскольку получается, что здесь при, при, могут быть приняты во внимание интересы одной из сторон. И вот. вы были независимым кто поэтому, да, в определенный суд обратился к Казанскому межрегиональному центру экспертиз, который достаточно известный уже был, с хорошей репутацией. И поскольку экспертом по новым религиозным движениям в этом центре являюсь я основным, соответственно, у меня уже была достаточно приличная экспертная история в этой тематике. Это не первая экспертиза в моей жизни. Ну, вот мне именно была поручена эта экспертиза. Хочу, кстати, интересный момент. Мне иногда говорят, вот не страшно было... Почему вы взяли? Потому что вы же читали в интернете. Какие... с Какой ужас с, с экспертом. Да. Ну, во-первых, когда я брала экспертизу, я не думала о том, что <laughs> у меня не было предвзятого мнения. Я не знала, что я буду писать. Все зависит от материалов, которые эксперт получает. И второй момент, это, он связан с тем, что э, я не могла отказаться. То есть эксперт может отказаться только в одном случае, если он признает, что экспертиза вне его профессиональной компетенции. С этой точки зрения, это моя профессиональная смерть. Я не могла не взять эту экспертизу. Конечно, я взяла. Вот <свят> то, что с вами произошло после того, как вы ее взяли, мы поговорим. А я хочу напомнить э, нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». И сегодня мы говорим о новых религиозных движениях, конкретно о саентологии, которые позиционировали до некоторых пор <свят> себя как религиозное движение. И наш гость, заведующая кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктор философских наук Лариса Астахова. Лариса Сергеевна, и вот вы э, произвели эту экспертизу научную. На свет. На свет, да. Изучили вопрос. Как независимый эксперт выступили, суд прислушался к вашей экспертизе. И какие для вас лично, как для ученого и как для человека, это последствия возымело? Ну, после экспертизы, конечно, была, я так понимаю, для самой церкви синтологии неожиданностью, результат. Проблема вот в чем. А, строго говоря, не было у меня вопроса в экспертизе, является ли синтология религии или не является. Я на этот вопрос не отвечала. Я отвечала по деятельности, во-первых, конкретной религиозной организации, и, во-вторых, я отвечала по именно характеристике, является ли деятельность религиозной с моей точки зрения, по сущности своей. И опять же анализировала устав, о чем я выше говорил. Так вот, э, в целом э, результат был. Ну, сначала, скажем так, меня вызвали в суд, был допрос эксперта, было представлено определенное количество вопросов, но потом, когда я покинула судебное заседание, выяснилось, что эксперты, которые представляли свои экспертизы со стороны Церкви Саентологии, написали свои экспертные заключения, ну, скажем так, экспертиза на экспертизу, скажем так, в области гуманитарной экспертизы, это называется метаэкспертиза. По-моему, шесть экспертных заключений с анализом недостатков моего тела. Текста. Суд посчитал, что если бы вы задали эти вопросы эксперту напрямую, то это было бы корректно. Эксперту надо дать право ответить э, на замечания оппонентов. Э, и все-таки отвел э, эти замечания и посчитал экспертизу достаточной. Для судьи... Э, Мои аргументы и моя квалификация были достаточны. Вот. Сейчас получилось так, что когда церковь проиграла второй суд, в котором я уже не принимал никакого участия, они вспомнили о том, что у них есть багаж с негативными вот этими экспертизами и стали вывешивать их в медийном пространстве, то есть на порталах. Причем, как я узнала буквально недавно, далеко не все авторы этих текстов давали свое согласие на публикацию в публичном пространстве, они писали их исключительно для суда, и, строго говоря, никакого конфликта в профессиональном сообществе и попыток предъявить мне претензии в профессиональном сообществе, они не предпринимали, это не их решение, а некого кого-то, а, не будем говорить, <свят> поскольку мы его не знаем. А, учитывая, что портал, который вывешивает эти тексты, портал, ну, не принадлежащий той же церкви синтологии, предположим, могу предположить, что это человек, очень сильно болеющий за а, дело и болеющий за свободу совести. Или Ага, угу. да То есть человек, который боится, что права и свободы саентологов ущемлены в связи с исчезновением централизованной религиозной организации. Или, как я прочитала все в том же интернете, в uh -huh. Википедии о саентологах, часто написано о том, что они покупают ученых, uh -huh. платят ученым деньги, чтобы те в их защиту выступали практически адвокатами, что mm -hmm. они преследуют э, критиков, включая журналистов, саентологи. Mm -hmm. Есть такой опыт, конкретно даже вот Министерство Германии э, предупреждало граждан, что могут быть очень печальные последствия у критиков Центра э, Саентологии. Это все можно найти, эти цитаты mm -hmm. в Википедии на сайте, mm -hmm. опять-таки Саентология. Mm -hmm. Скажите, а вот если говорить о психическом воздействии на вас, вы рассказывали об этом? Ну, а, помимо публикаций, а, ведь вопрос в том, как действительно Подать любую публикацию. И получилось э, так, что определенное количество людей, которые принадлежат к моему профессиональному сообществу, религиоведов, э, стали позволять себе достаточно резкие высказывания, причем делегируя себе... Э, права говорить от имени всего сообщества религиоведческого, э, комментируя достаточно резким образом вот эти тексты, говоря о полной профессиональной дисквалификации, говоря о том, что а, необходимо, а, значит, в связи с резким нарушением а, свободы совести и... У, у пострадавшей в религиозной сфере жизни общества, лишать меня степеней, званий и тому подобное. Это упрек <с нашему <с университету. Это упрек университету Казанскому, поскольку я заведую профильной кафедрой, я выпускаю достаточное количество религиоведов, у меня очень приличный набор, бакалавриаты в магистратуру, я осуществляю профессиональную их подготовку. Эти люди, Мои выпускники работают в самых разнообразных сферах, работают по специальности в тех же органах госвласти, в сфере взаимодействия государственной скажем так, государственно-конфессиональных отношений. Соответственно, мне, конечно, это читать было неприятно. И я отправила коллеге в Казанский межрегиональный центр экспертиз в принтскрины с вот этих социальных сетей, в которых наши психологи обнаружили явные признаки психического насилия. Психологического насилия направленного на изоляцию и отторжение человека из сферы профессионального сообщества. То есть сейчас на вас оказывается психологическое насилие? Ну, по сути, да. Это, Это постоянная, постоянная постановка человека в состоянии оправдания. Вообще, у саентологов есть технология, которая называется черная саентология, которая связана с тем, что человека необходимо оставить одного. лишить максимально всех возможностей взаимодействия. Когда человек молчит, э, например, в шоке от таких слов, э, которые на него льются, э, э, остальным свойственно додумывать. И мы обычно додумываем не в хорошую сторону, а в плохую. То есть, ну, представьте себе, вы стоите, ждете свидания, ваш кавалер не приходит, да, что-то долго не идет, мы думаем ведь не то, что он зашел в кафе купить нам там э, мороженого или он зашел купить Цветы, цветов, цветов, да, цветами. и он так задумался там, что нам выбирать, мы подумаем о том, что он попал под машину, где-то что-то случилось, подскользнулся, мы будем думать о самом-самом негативном. Вот то же самое и здесь. Мы думаем о том, что человеку действительно нечего сказать. Мы думаем о том, что человек действительно совершил ошибку. Мы думаем о том, что человек, возможно, был под воздействием ФСБ или кто-то еще. Они ну, вам такие обвинения а, Ну, в принципе, первая перепубликация, перепост, первая статья была написана а, без единой цитаты, без ссылки. Просто огромное количество обвинений в ангажированности в конфессиональном подходе. Второй перепост этого же назывался «Попадьяк закрылась церковь синтологии города Москвы». То есть, как бы, это сразу обвинение, прямое обвинение, конфессиональная принадлежность, которая влияет на профессию. И это сразу, э, как бы, э, отторжение меня от церкви, куда, от моей церкви, да, куда я просто как верующая, а не как профессионал, могла бы прийти за утешением, поплакать, в случае, если мне очень плохо и тяжело, и на меня давят. Да? Вот, то есть, как бы, вот... Этот и телефонные момент... звонки, я знаю, тоже, да? Поступок? Ну, личные, да, личные звонки. В основном это больше, конечно, в переписке, и это очень э, нервирует, потому что когда тебе на ящик там каждые два часа днем и ночью падает новая информация с какой-нибудь извительной фразой, или с тем, если ты молчишь, падают комментарии, что, ну, скажите же что-нибудь, свет, солнышко. Там вроде как, ну, вам нечего сказать. А если начинаешь что-то говорить, пишут комментарии, уж помолчите, вы своей экспертизой все сказали. Ну и как бы в целом получилось так, что вот этот массив информации, который начал падать, затронул группу людей, которые никак себя не называют именно потому, что не боятся попасть под вот этот закон о брендировании. То есть появились в качестве защитников Ваши. внезапно люди, которые считают себя верующими саентологами, которые говорят, что да, экспертиза абсолютно правильная и справедливая. То есть сами же саентологи... Которые знают, том, как что... эта технология работает. О том, и... что ваша экспертиза верна. Да. И о том, что... знают. Их будущем... права ущемлены, потому что они не могут исповедовать саентологию вне независимо от централизованной организации. И они хотят, чтобы ее не было. Когда я с этим столкнулся, узнала, что это не один-два человека, я никогда в жизни не общалась с отторгнутыми организациями людьми, потому что всегда их, у них же есть там, претензии, критика, они начинают э, относиться, если организация их выкинула, или они сами ее ушли, всегда нужно делить их претензии на 3-4, да? То есть нужно делить, как-то контролировать этот процесс. А тут получается наоборот. То есть люди, которые знают, и они не отказываются от своего вероисповедания, но они не хотят входить в централизованную организацию, они считают, что их права по всему миру ущемляются. И э, они вступаются, они там пишут, э, видеоблог ведут на Ютубе, да, они пишут мне личные, личные сообщения, они не скрываются, они комментируют свой, э, там, у меня, например, на страничке в социальных сетях и всячески пытаются подчеркнуть, что технология правильная, что э, человек никого не пытался унизить, что речь идет только лишь о том, что нужно соответствовать закону. Надо просто договориться о правилах, исследовать правилам игры. Вот и все. Понятно. Ну вот, тоже несколько цитат о том, что тот же самый основатель саентологии, Рональд Хаббер, он говорил, что ваши бухгалтеры должны уметь избегать проблем с налогами, независимо от того, есть ли у вас деньги или нет, у вас всегда будут проблемы с налогами, поскольку правительство безумное. Налоги существуют только для того, чтобы разрушить дело. Будьте нахальными, становитесь богатыми и посылайте их ко всем чертям. Это цитата. Видимо, по заветам учителя, в общем-то, они сейчас действуют, и отношения, в том числе в научной, в экспертной среде сейчас, насколько я понимаю, конфликт и... Что делать теперь? Как ну, будет есть, действовать университет? Есть у Рона Хаббарда другая фраза, которая, мне кажется, больше подходит сюда, но она подходит и для тех, кто сейчас реализует, и для моих оппонентов, и для меня. Уж Если попал в солдатский бордель, не веди себя как девственница. Вот. Но, в общем-то, на самом деле, действительно так. То есть вот это, вот, скажем так, умение брать, ну, скажем, наставить на своем, да, то есть... Оно, я понимаю, здесь для и для меня, и для моих оппонентов это вопрос профессионального выживания. То есть в данном случае, если а, моя экспертиза, как им кажется, уничтожила какую-то другую экспертизу, то есть, скажем так, я могу тут много разных вариантов предположить. Банальная обида за а, свои сделанные какую-то работу, которая не оказывает... Не, ну, не дала результата желаемого. Да? Может быть, э, обида в том, что э, банальная обида за друзей саентологов, потому что часть людей э, состоят с этой организацией в достаточно дружеских отношениях. Это э, достаточно открыто, это встречается и в прессе. То есть люди, э, которые сейчас выступают моими оппонентами, давно дружат с ними, изучают их и так далее. Мы же не можем сказать другу «нет». Мы не сможем сказать другу, что у тебя здесь что-то не так. Мы не будем говорить о каких-то патологиях, если мы знаем, что мы знаем, откуда появилась тайная проблема там, внешности у нашей подруги. Мы никогда не будем об этом, на этом настаивать. И с этой точки зрения, мне просто немножечко. Мне по-человечески понятно и по-человечески обидно, что мы выносим личные отношения в профессиональную сферу. Мне кажется, что это не совсем этично, не совсем профессионально для нас. Мир растет, и с этой точки зрения удивительно, когда организация, которая считать себя пострадавшей, вместо того, чтобы исправлять, ну, как, как говорится, те проблемы и пытаться найти компромиссное решение, действительно выработать правила игры, новые правила игры и жить по ним, пытается, там, каким-то образом участвовать в жизни вот этого деструктивного элемента, то есть меня в данном случае, вот. Но, с другой стороны, я думаю, что все это достижимо, все исправимо, и э, сообщество профессиональное, религиовечистое сложится рано или поздно, у нас будут свои правила игры, и мы будем знать, как ими пользоваться, как по ним играть, и э, будем, опять же, исторгать тех, кто не будет, не будет участвовать в правилах. А как вот, интересно, за рубежом, как решены э, эти проблемы? Ой, там такая же ситуация, совершенно. Тоже бесконечные суды? Отрядцы... А, у, них, у них лучше с точки зрения судов. То есть, если бы, например, я жила в Германии или я жила в Соединенных Штатах Америки по ряду текстов, которые были мне направлены, я бы спокойно возбудила бы дело и все. В России как сексуальное, простите, как ага. психологическое насилие. И сексуальное тоже бывает. Вот, то есть, да как психологическое насилие, как профессиональную дискриминацию. Потому что, в принципе, когда человек открыто пишет в прессе, что я требую профессиональной дискриминации, поскольку человек нарушил сферу религиозную сферу жизни общества, в ответ, на, ответ наш, естественно, вопрос, по каким критериям вы установили, что нарушено, ведь действительно никакого запрета церковь на вероисповедание не получила. То есть я бы поняла, если бы у нас вышел бы запрет на все новые религиозные движения, и, соответственно, все организации бы пострадали. Этого не произошло. Речь идет только исключительно о структурировании и приведении все в единую правильную схему, рабочую схему. Да? Отношения налаживаются. Ну, Я могу привести... Полный аналог, достаточно любимый экспертами, поскольку мы сопоставляем всегда новые религиозное движение с историческими религиями, хотя это не совсем этично, мне кажется, просто с точки зрения истории, да, длительности истории, но все-таки. Предположим, мы имеем огромное количество православных церквей, которые не являются православными. То есть они не принадлежат к русскому... Православная церковь Московского Патриархата. Они называют себя православными, люди в них ходящие называют себя православными. А, строго говоря, если бы православие брендировало бы слово православие, этого бы не было. Но, с другой стороны, это бы нарушило права верующих. То есть сегодня любой человек может считать себя православным, но выйти из состава РПЦ МП. Ну, Например, старообрядцы... Ну достаточно или русская, много, да, да, да. То есть, ну зарубежная церковь сейчас как раз да, часть входит в РПЦМП, часть не входит. То есть вот как раз есть и за рубежом есть несколько православных церквей, которые не считаются церквями Московского патриархата. То есть это гипотетически возможно, но с этой точки зрения продолжая линию, даже как русская православная церковь может всегда заказать экспертизу и перепроверить тот или иной приход и выяснить, нет ли там нарушений, а, правильно ли там исполняются обряды. И они встречаются, и, и экономические проблемы встречаются, и это все может быть. То есть э, с этой точки зрения я бы предположила, что э, религиозным организациям самым разнообразным просто нужно дружить скорее с государством, попытаться вы выработать единую схему взаимодействия. И дружить с друг другом, наверное, но это такая Конечно. комплексная работа глобальная. Ну в Татарстане это удается. Совет протестантских церквей это показывает. То есть протестанты даже из самых разных деноминаций смогли договориться. Это уже яркий пример того, что это возможно. Они могут решать совместно полезные проблемы на благо общества и на благо друг друга. Значит, это может быть. Ну, это может быть, <смех> <смех> несомненно. И, конечно же, мы начали разговор о том, что человек идет в церковь, в любую церковь, mm -hmm. с проблемой. Mm -hmm. Человек травмированный, может быть, находящийся в какой-то кризисной ситуации и так далее, и в данном случае истори так повелось в нашей стране, что человек идет либо в мечеть, либо в церковь, православную, протестантскую, угу. какого угодно. И вот это вот огромное количество модных или так называемых новых угу. религиозных организаций, на мой взгляд, это как бы немножко разрушает традицию и угу. разрушает, может быть, такой уже давний проверенный уклад. И угу. в данном случае это, конечно, работа, наверное, наших священников, священнослужителей в том числе и православных, наверное, и мусульманских, как вы mm -hmm. думаете? Конечно. Ну, э, да. В определенный момент, э, как раз когда у нас появилась свобода совести, свобода, возможность выбора, религиозная свобода в стране, у нас появилось, помимо исторических религий, большое количество вот этих новых религиозных организаций. То есть организации, которые э, для нас нетрадиционны. И свои собственные внутренние, российские, и внешние. Вот. Но будет ли э, между ними мир? И, как говорится, на мой взгляд, их многообразие — это свобода. Это свобода выбора. И, да. И свобода, она несет, как и плюсы. Так и минусы свободы. Ну, риски есть всегда, риски. конечно, да. Любая свобода предполагает ответственность. Да, да. Mm -hmm. Спасибо огромное, Лариса Сергеевна, за очень-очень интересный разговор. И вам спасибо. Я надеюсь, что он был нужен и интересен нашим радиослушателям и телезрителям. Мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была заведующая кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктор философских наук Лариса Астахова. Всего вам самого хорошего. Я Марина Хакимова-Гацимайер. Прощаюсь с вами ли счастливы, смотрите «Разговор по чесноку». Все. «Разговор по чесноку» на радио «ЮФМ».